Всем доброй ночи, точнее, доброго раннего утра. Итак, друзья мои, я не могу сейчас подготовить алтарь, поскольку очень устала. Но я хотела все же снять для вас ритуал, как я и обещала. То я свои рапорты возвращаю обратно отовсюду, где, вижу, где они переделаны или исковерканном виде выставлены. В любом случае, ну, нет худа без добра, и духи не просто дают, дают мне в руки всяких пустышек для того, чтобы я, видимо, привела их в чувства, и уж тем более, наверное, для того, чтобы я свои архивы, <coughs> архивы, извиняюсь, <coughs> возобновила и во благо, да, людям. Ничего просто так не бывает. Я привыкла в своей жизни из всего сделать выводы и все обращать в пользу себя. Даже воровство моих работ чем-то помогает мне, чтобы я начала более внимательно смотреть, следить, где мои работы находятся и так далее. Потому что порой времени настолько нет и настолько выжато, что нет и чего. И этим, конечно, пользуются и когда ты начинаешь действительно искать, и девочки ищут потом находят. Очень много где находится это все. Неприятно. Но еще один толчок. Видимо, наказать подобных существ. Ну и обновить свои работы по новой. Напомнить, еще раз загрузить, раз уж на старых каналах они исчезли. Итак. Испокон веков зависть человеческая, сглаз, недобрый глаз, говорят, знаете, сказанное слово, которое ранит и которое может человека довести до какого-то такого состояния болезни, истерики. все это называлось лиходейница. Персонализация любой сфере деятельности человека или любой... Сферы сферы жизни человека, персонализации. Ну, например, бедность. Как можем представить бедность? Старуха, попрошайка да, в обносках, в оборванных вещах, голодная. Вот она, бедность для человека. И точно так же болезнь, духи болезни. Какими можно представить? Те же самые и родовые дочери, да, или лихоманки. Ну, Костлявые, уставшие, <кослявые> <кослявшие>, бледные, с красными глазами, неухоженные. Как выглядит больной человек, тем более смертельно больной и так далее. Вот это называется персонализацией. Наделить человеческий, качествами, изобразить человекообразным, э, дать определенные характеристики вот этой сущности, этой сферы жизни, деятельности человека и изгнать. То есть в голове, в подсознании материализовывается это все, а потом это все изгоняется. Вот лихо лиходейница. Э, та, которая... Своей злобой, своей завистью делает лихо человеку. Вот так называли зависть так назывались глаз. Недоброе слово, недобрый взгляд. Итак, вот вы вышли куда-то, вернулись, вам плохо. Вы чувствуете, что словно ну, сглазили, как говорят. Резко голова болит, плохо чувствуете и так далее. Есть другой момент. Вы поделились с кем-то успехом, и тут же вам позвонили, отменили вот это вот то, что вы хотели приобрести или приобрели, или, может быть, вам подарили, и тут же что-то случилось. Вы показали машину, люди сейчас любят много чего выставлять, тоже не очень нужно, вот, скажем, свою семейную радость, там Новый год, столы и прочее, и через некоторое время у них может финанс. Финансы остановиться ненадолго, но ну, может быть такое. Вы вышли, <coughs> там одетые все, прошлись, куда-то вернулись, да. вам плохо, ноги отнимаются, голова там, дребезжит просто в непонятное состояние. Показали машину подруге. На следующий день там колесо отлетело, вы чуть не погибли в этой машине и так далее. Это лиходенница, то, что делает лихо человеку. Зло, зависть, завистливый взгляд. Что нужно делать? Берете свечу, восковую, обычную восковую белую свечу, желтую, белую, обматывайте и читайте шесть раз. Вот пока обматывайте шесть раз, читайте над свечой. Обмотали шесть раз, значит, э -э эту нить оторвали. И дальше я вам объясню, что нужно делать дальше. Да, нить оторвали. Ставьте эту свечу на подсвечник на какой-нибудь блюдце, куда посыпите соль. Или можно заранее посыпать соль и поставите в это блюдце солью. И сверху читайте опять же 6 раз. А потом эту соль и эту догоревшую свечу с нитью просто выкидывайте в мусорку. Не надо никуда выносить. Когда вам станет легче, это состояние вернется в нормальное состояние в течение трех дней. Оставьте под деревом шесть монет и говорите: откупаюсь и уходите. Ну вот что может быть. Ну, например, увидели, что легче стало, что на работе как-то перестали к вам ну, приставать, надоедать, если раньше так было, да. Вы поднимаетесь, а у вас там дела пошли что-то не так. Вот зависть, сглаз, дела начали портиться и, и так далее. Как только вы почувствовали облегчение, вы откупаетесь. Если у вас, как бы сказать, внутренняя такой вот внутренняя потребность есть, или страх, что, может быть, еще не до конца это ушло, вы можете три дня к ряду это проводить. Это можно делать днем, ночью, неважно, какая луна, неважно, скажем так, где вы находитесь, можете в костях это сделать, в гостинице или у себя дома. Это не имеет никакого значения. Ночь, тень, неважно. В тот момент, когда у вас есть потребность, когда вы почувствовали, что вам нехорошо, что вот вы чем-то поделились или что-то у вас произошло хорошее, вы кому-то показали или вам предложили хорошую работу или большую скидку, и кто-то это узнал, или вы порадовались и так далее, поделились с кем-то. И это остановилось. Начитайте, это тут же уйдет. Постарайтесь это делать как можно быстрее в течение этого дня, как только вы почувствовали. Можете три дня к ряду сделать на всякий, подстраховаться, да? Вот. Делать можно только себе такое. Детям нельзя, не рекомендуется там для ребенка провести то, что для детей можно, я уже вам. Дарила, еще подарю. А если я говорю, что этот человек сам себе, никогда не спрашивайте, можно для кого-то проводить. Нет, нельзя. Вы не ведьма. У вас нет защиты. Вы влезете в магию, проведете для кого-либо, вы уже влезете не в магию, а в колдовство. Колдовство, она присуще практика. То есть это то, что делается для других. Это колдовство. А то, что вы делаете, магия, бытовая магия, магия предков, языческая магия, верование, обращение к богам, к силам, которые всегда было. Но были знания определенные, которые знали только жрецы. Это уже к колдовству относится. Ну, я об этом говорила, объясняла, откройте магии и колдовство, и вы поймете, о чем речь. Итак, значит, емкость с солью, подсвечник, свеча, черная нить, обматываете, начитывайте шесть раз, пока обматываете, потом подсвечник ставите, вот соль, зажигаете свечу и читайте уже над горячей свечой 6 раз, ждете, пока свеча догорит, выньте оттуда подсвечник, уберите и соль с этой свечой просто выкидывайте, выкидывайте в мусорку одним словом. Естественно, чтобы никто не трогал эту соль и так далее, кроме вас. Далее. Легче становится. Откупайтесь шестью монетами под дерево. Начнем. Пока вы обматываете нить, нужно читать. Зависть лиходейница, злобная девица. Бритка черная нитка. Я тебя себя снимаю. В свеч, свечу отправляю. Опять. Зависть лиходейница, зло, злобная девица. Нитка, черная, э, нитка, черная нитка. Извиняюсь, неправильно. Притка, черная нитка, усталость. Я тебя с себя снимаю, свечу отправляю. Зависть ли, ходеница злобная девица, притка, черная нитка. Я тебя с себя снимаю, свечу отправляю. Дальше. Поставили свечу, зажгли и читайте шесть раз. Поле, раздолье, посреди поля, духов, костер. Духи водят хоровод, черный с глаз меня снимают, лиходельницу изгоняют, и в священный костер кидают. Эй, огонь, священный огонь, сожги с глаз и зависть, что ко мне наслали. Спались меня всякую скверну. Проклятие и злые заклятия. Лиходельницы чары, лиходельные чары, чернота с меня отвались, сглазь, отожгись, в пепел превратись, свеча горит, сила древняя зрит, лиходельница отступает, свеча догорает, из глаз меня спадает, соль и кристалл черноту поглощает, в себе закрывает, заклинаю. Извиняюсь, немного устала, уже прям сильнее тут. Из последних сил не начитываю. Сейчас дочитаю еще раз. Шесть раз вы начитываете. Что делать после, я вам уже объяснила. Поле раздоли. посреди поля духов костер. Когда вы будете читать, вам станет немножко не по себе, будет шатать, жарки дать, холод. Это нормально. Это с вас просто эта сила стирает, снимает, забирает вот эту энергию. Поле раздоли, посреди поля духов костер. Духи водят хоровод. Черный с глаз меня снимают, Лиходейницу изгоняют И в священный костер кидают. Эй, огонь, священный огонь, Сожги с глаз и зависть, Что ко мне наслали. Спались с меня всякую скверну, Проклятия и злые заклятия, Лиходейные чары. Чернота с меня отвались, С глаз отожгись. Пепел превратись. Свеча горит, сила древняя зрит. Лиходейница отступает. Свеча догорает. Из глаз меня спадает. Соли кристалл черноту поглощает, в себе запирает. Заклято. Или заклинаю. Тут особо разницы нет. И в скором времени вам полегчает. Относитесь серьезно к, э, с глазу. Почему-то некоторым кажется, что сглаз это так. Ну, самая такая легкая сфера магии. Друзья мои, от сглаза люди погибали, умирали, болели. Человек купил машину, сел, поехал, разбился. Потому что из окна кто-то очень злобно посмотрел. Женщина вышла в шубе, одетая вся в золоте. И подскользнулась, упала, разбила лицо. А потом долгое время делала пластическую операцию носа. Потому что кто-то в спину что-то сказал. Сглаз. Ненавистный вот этот посыл энергетический, он очень опасен. И поэтому это вообще сглаз относится к, одному, такой, к одной из сторон злой магии. То есть это одна из самых страшных порч обычный сглаз ребенок идет всего и такой хорошенький пухленький такой бутусик вот пришел ребенок домой и всю ночь плачет потом начинает вырывать потом вызываете скорую потом врачи еле спасают ребенка потому что у него температура так скачет что он начинает глотать язык и так далее вот вам и сглаз обыкновенный сглаз который считается что ну, с глаз это как бы не совсем серьезная вещь. Очень серьезная. И может очень сильно испортить и жизнь, и здоровье человека. Всем удачи!